Всем большой привет сегодня будем закрывать на зиму желе из черной смородины никаких загустителей только смородина и сахар застывает так что можно резать ножом чтобы не пропускать новые рецепты лайкните это видео и подпишитесь на канал 1 килограмм промытой черной смородины высыпаем в глубокую миску добавляем 1 килограмм сахара и хорошо растираем чтобы ягоды пустили сок Затем ставим миску на сильный огонь и доводим ее содержимое до кипения. При этом ягоды постоянно перемешиваем, чтобы не подгорел сахар. Как только смородина хорошо закипит, засекаем время и варим ее от 5 до 7 минут. Пену собирать не нужно. Достаточно часто мешать и она осядет сама. После оседания пены убавляем огонь до среднего. И продолжаем варить варенье еще 3 минуты. Обращаю ваше внимание, общее время варки смородины не больше 10 минут. Иначе желе может не застыть. Дальше огонь выключаем и сразу протираем ягоды через сито. Из оставшегося жмыха я варю капот. Полученное ягодное пюре разливаем по сухим стерильным банкам. Из указанного количества продуктов выходят 2 пол-литровые баночки. Затем оставляем железо застывать, не накрывая крышками. В данном случае прошла ночь. Желе застыло настолько, что можно смело перевернуть банку вверх дном и оно не выпадет. Самое время закрыть банки капроновыми или железными крышками и отправить на хранение в погреб или кладовку. Вот и все. Очень вкусное, полностью натуральное желе из черной смородины готово. Приятного чаепития! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.